Прям подписчикам и гостям, я Джетли, И сегодня я покажу вам способ растянуть уха, если у вас нет денег на новую тягу. Для этого нам понадобится немножко вазелина, голубая липкая лента и ваша старая тяга. Или как это называется-то, а? Я думаю, вы догадались, что будет дальше. И хочу заметить сразу, что я ни в коем случае не рекомендую этот способ как какой-то хороший способ, чтобы растянуть уши. Просто я так делала раньше. И я знаю, что есть еще люди, которые так делали. Но хочу сказать такую вещь: что если у вас есть деньги на тягу или они появятся в ближайшем будущем, то лучше купите новую тяжку, чем заморачивайтесь, тем, чем заморачиваюсь я. Далее мы берем и вот от этого толстого лицевого краешка начинаем постепенно наматывать липкую ленту. Нам нужно накрутить всего пару миллиметров, поэтому старайтесь не переборщить и не делать очень много вот этих вот краев, потому что это будет отражаться на вашем ушке, и поверьте, это будет не очень приятно. Когда мы домотали до нужного нам размера, мы отрезаем липкую ленту и наматываем еще слой. Но опять же я буду делать это постепенно, потому что это все-таки... Необтекаемый предмет с синитой изолинтой, и он может повредить или даже порвать ухо. Мы берем вазелин и мажем эту тягу вазелином, потому что Лео Миколь этот скотч может разъесть. И даже не может, а она это сделает. Она разъедает почти абсолютно любую пластиковую вещь. И, как я уже говорила, снимает лак с ногтей. Так что Лео в этом случае пользоваться абсолютно нельзя и давайте засовывать это в наше ухо скажу сразу это неприятно как и при обычном растяжении уха при таком здесь чувствуется еще вот этот вот небольшой рельеф от краев от краев и как бы это добавляет ощущений а я это повторю еще несколько раз и возможно просто буду наматывать понемногу синие изоленты каждый день и растягивать ухо и на этом я с вами прощаюсь. Это был самый легкий способ, не покупая ничего растянуть ухо. Конечно, есть еще легче. Можно купить просто кодовый замок и повести его на ухо. И с ним ходить, он вам тоже неплохо растянет. Но главное побольше купить, да. А вам спасибо за просмотр и всем пока.